Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Екатерина Вейт. Здравствуй, Катя! Здравствуй, Женя! Привет! Спасибо за приглашение! Да, ну сначала расскажи нашим э, зрителям, кто ты такая, откуда, сколько времени ты живешь в Германии и так далее, чтобы мы знали, с кем дело а, Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Вейт. Я уже 10 лет проживаю в Германии. Для кого-то это много, для кого-то это огромный срок, я бы сказала, даже как для меня. Я получила образование журналиста в России, в Москве, и когда я переехала в Германию, для меня жизнь началась с чистого листа, потому что с образованием журналиста очень тяжело найти себя, если ты, в принципе, не знаешь немецкого языка. И вот с переезда... ...изучать немецкий язык. Сначала это были интеграционные курсы, далее курсы при университете... После этого были курсы э, э, при университете, дальше учеба в университете, подтверждение диплома. И по окончании университета я работала в нескольких сферах. Это и это импорт-экспорт. Параллельно я изучала онлайн-маркетинг. И сейчас моя деятельность направлена больше на онлайн-маркетинг. Это социальные сети, в первую очередь Инстаграм. Facebook и профессиональные сети, такие как SyncLintedIn. Я буквально недавно открыла свое агентство, сейчас я работаю над сайтом, где, который будет, я буду заниматься консалтингом, подготовкой контент-плана, контента для социальных сетей. Собственно, это вот если вкратце о моей, моем пути в Германии. Ну ты молодец, за две минуты уложила всю, всю десятилетнюю деятельность осветила. Теперь мы поговорим о, о том, о чем мы с тобой э, договаривались. Я хочу, чтобы мы поговорили о плюсах э, Германии. Вот ты выделила пять основных плюсов, э, которые у тебя э, написаны были в твоем посте э, в Инстаграме. Э, вот. И мы начнем э, с недвижимости. Вот расскажи, в чем плюс здесь по сравнению с э, той же России. Ну да, недвижимость – это, конечно, актуальная тема сейчас и для меня, потому что э, мы буквально недавно построили дом, переехали в дом, и это было еще до пандемии, поэтому цены на материалы были более-менее доступны. Конечно, это низкая процентная ставка при получении ипотеки. То есть до 2% можно получить кредит, и процентная ставка будет до 2%, соответственно. Таких процентных ставок я не думаю, что мы найдем в постсоветском пространстве. Это на данный момент, где-то, насколько я знаю, это 17% как минимум в России. То есть здесь это доступно. При получении кредита, при получении ипотеки и, соответственно, есть возможность купить жилье или построить, допустим, дом, какое-то жилье построить. Я считаю, что это огромный плюс в Германии. А на, в течение какого времени нужно расплачиваться, в смысле выплачивать ипотеку? Это 15-20 лет? Какой-то есть срок? Да, это другой вопрос. Есть возможность взять кредит на 10 лет, есть возможность на 15, есть на 20, есть на 30. То есть это зависит от того, какие у тебя цели раз и какие у тебя возможности два. То есть мы взяли кредит на 20 лет, потому что процентная ставка была шикарная, и, собственно, платим себе потихоньку кредит, потому что сейчас проценты настолько низкие, что даже выплата, которую ты можешь сделать в конце года, досрочное погашение, смысла нет его делать. Ты платишь себе, все, ты ничего не выигрываешь от этого. Ты платишь себе в своем ритме, в своем темпе. Через 10, через 10 лет ты можешь сделать перекредитование, через 20 лет ты можешь сделать перекредитование и дальше, собственно, с этим кредитом жить. Да, в Германии проблема, не проблема, возможно, да, ты же берешь кредит на всю свою жизнь, скажем так, потому что процентная ставка низкая, а, а цены высокие, да, то есть за полмиллиона построить дом, это как бы сейчас вообще нереально практически. Хорошо, а теперь мы перейдем э, к следующему пункту нашей программы, э, детский сад. Э, вот в чем, в чем плюсы детского сада в Германии, чем он отличается от того же детского сада в, в России, вот, в частности в Москве? говорю, что это все мои субъективные плюсы, которые, положительные черты, которые для меня э, являются положительными, возможно, для кого-то они являются отрицательными. Да? Это то, что я хотела сказать. Плюс дополнительно я бы хотела сказать, что в каждой земле есть свои правила, в каждой федеральной земле есть свои правила. Что касается земли Северной Рейн-Вестфалии, в которой я э, проживаю, у нас детские сады. оплата за детские сады зависит от того, сколько зарабатывают родители. То есть, если родители есть определенная границы, и чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. О, налогов. Ну да, соответственно, налогов это да, но и тем, тем больше ты платишь за детский сад. А у нас доходила оплата за детский сад до 500 евро за месяц. Это огромная сумма. Это, конечно, вместе с едой. То есть без еды это где-то 420-400 евро. Это огромная сумма. Но плюс в том, что последние два года перед школой будут бесплатно. То есть если ваш ребенок пошел в детский сад в три года, и, допустим, в шесть лет он идет в школу, соответственно, вы оплачиваете только два года. Третий и четвертый год, если ваш ребенок пошел в детский сад. В год, соответственно, там немножко подольше вам придется платить, с года до четырех. Но в земле Северный Рейн-Вестфалия два последних года, они бесплатны. Я считаю, это огромная поддержка для родителей. Да, ну теперь мы плавно переходим к вообще к образованию и получению, в частности, бесплатного образования. Но тут понятно, что это плюс бесплатное образование. Тут даже, по-моему, особо не надо комментировать, но все-таки скажи несколько слов о бесплатном. Ну, я обучалась в университете города Подоборн и образование в принципе образование в университете высшее образование в Германии на меня произвело прекрасное впечатление потому что во-первых я смогла подтвердить свой диплом который я окончила который я получила в России и я смогла получить образование в Германии образование в Германии для меня было в высшем учебном заведении для меня было бесплатным хотя я иностранец у меня нет России у меня нет немецких корней и, соответственно, я оплачивала только проездной билет. Проездной билет на электричку, на автобус. Но даже в этом были плюсы. Я могла с данным проездным билетом ездить по всей своей земле. То есть это не то, что я еду из дома и в университет и еду обратно. С этим билетом я могла сесть и поехать. допустим, то есть по всей своей земле я могла кататься, я считаю, что... Ну и плюс, конечно, если ты студент, очень много скидок разных, например, пойти в театр, скидка для студентов. Очень много везде, в зоопарк, везде, куда ты хочешь, куда ты не пойдешь, везде свои скидки были. Я считаю, что образование... Плюс еще, помимо того, что образование бесплатно, есть возможность, но это, конечно, не на всех специальностях есть возможность полностью формировать свой график. То есть, допустим, я говорю, а в понедельник я не могу ехать в университет, в понедельник я себе ничего не поставлю, я себе все дисциплины поставлю со вторника по четверг. Конечно, это зависит от преподавателя, и, скажем, один преподаватель предлагает занятия только по понедельникам, соответственно, ты обязан будешь ехать, но формировать э, свою учебу ты можешь сам. Поэтому немцы и учатся вместо, допустим, бакалавриата. трех лет они могут пять лет учиться, потому что они спокойно в своем темпе растягивают учебу и спокойно сдают экзамены. Хорошо, теперь следующий пункт – это социальная... Защищенность. Ну, как известно, Германия вообще социально ориентированное государство, которое помогает бедным, неимущим, чтобы они себя не чувствовали некомфортно. И вот что ты думаешь об этом? По этому поводу я могу сказать, что это как бы только мои слова, это неподтвержденные слова, такого опыта у меня не было, то есть ни я, ни мой муж, мы не сидели на социале, как говорится, это в Германии, и я могу себе только просто представить, что человек работающий, если он потеряет работу, он будет получать от биржи труда 60 или 65% зарплаты, либо год, либо два года, в зависимости от того, какой у него стаж работы. Поэтому, если посчитать, в принципе, зарплат, от зарплаты от моей взять 65%, я себе могу представить, что ну, какое-то определенное количество времени я могу жить на эти деньги. То есть вдруг, если что-то случится, и я останусь без работы, то я могу себе представить, что да действительно я могу жить на эти деньги я считаю что это хорошее подспорье кто бы что ни говорил как бы есть много мнений на этот счет но э, лучше иметь хотя бы минималку чем не иметь ничего поэтому э, да я считаю это плюсом но я могу со своей стороны сделать небольшое дополнение э, касающееся вот иммигрантов из бывшего Советского Союза пожилого возраста им государство оплачивает жилье, то есть чтобы наши зрители, которые живут за границей, я имею в виду не в Германии, а вот в той же России, Украине, в других странах постсоветского пространства просто ориентировались и понимали, что немецкое государство платит чужим, так скажем, то есть иностранцам, которые приехали, вот, и скрашивает им старость. И последнее, о чем мы с тобой поговорим, это защищенность законом в любой из сфер. То есть это юридическая такая составляющая, вот расскажи об этом. Возьмем ситуацию, что как ты проработал, допустим, 10 лет на фирме, и вдруг тебя на тобой начинают издеваться, и тебя увольняют. И uh, если вдруг тебя уволят, то ты можешь, в принципе, пойти в суд и получить какие-то деньги от uh, фирмы. Uh, то есть, да, ты защищен законом, ты можешь пойти в суд, и если ты был прав, то ты действительно добьешься многого. И uh, я считаю, что это плюс. Единственное, конечно, это услуги адвоката, судебные издержки, они, конечно, очень дорогие в Германии. То есть прежде чем идти в суд, надо подумать об этом заранее и заключить страховку. Да? И тогда страх, страховая компания возьмет на себя все затраты, потому что одно дело, что ты защищен законом, да, это прекрасно, Другое дело, что тебе придется оплачивать эти все издержки. Это, конечно, ну, это, конечно, другая уже история, поэтому я могу сказать, что за закон это защищен. Да. Или возьмем, допустим, беременных. В Германии беременных увольнять нельзя, то есть это вообще, в принципе, невозможно. Если вдруг незнающие люди тебя уволят, уволят вас, беременную женщину, если мы обращаемся к нашим... Зрителям, то э, ваш работодатель обязан вас просто об, взять обратно на работу, потому что это невозможно. Беременная женщина в Германии защищена законом полностью. А скажи, пожалуйста, вот э, возвращаясь к Вальгиню, я знаю, что в Германии очень сильна роль профсоюзов. А можно... Э, подключить профсоюзы и уже э, не задействовать юристов и каким-то образом э, вот на это, может быть, сэкономить, как ты считаешь, можно использовать да, вот этот возможность. Я брала тоже интервью у одного э, человека, и мы тоже с ним разговаривали на эту тему, вообще возможно ли подключить профсоюзы. Да, конечно, ты можешь подключить профсоюз, но дело в том, что ты имеешь в виду профсоюз, который находится на работе. Да, да, ты... да, да, я имею в виду конкретный профсоюз, уже не общий, да. а на да. работе. Профсоюз, ты можешь пойти к ним, объяснить ситуацию, они попробуют ее, попробуют ее сгладить как-то. Но дело в том, что оговоримся. Профсоюз состоит из тех же людей, которые работают на вашей же фирме. Соответственно, если шеф хочет вас уволить, то он не будет смотреть на профсоюз, он вас просто уволит. Да, пойти можно, можно попытаться сгладить ситуацию, но я не думаю, что профсоюз действительно поможет вам в этой ситуации. То есть, если, как я уже сказала, если шеф хочет вас уволить, то он уволит вас. Поэтому так и так либо придется судиться, либо как бы забыть эту ситуацию и идти дальше искать работу. Вот такая ситуация. Ну что, мы сегодня закончим на этом, а в следующий раз мы поговорим уже о минусах, которые тут тоже есть. И тоже мы, наверное, возьмем 5 минусов, чтобы был баланс, чтобы не сказали, что у нас... Крен идет в сторону плюсов или минусов. Вот, чтобы была такая математическая точность. На этом мы с тобой сегодня прощаемся с нашими зрителями. Большое спасибо. Если у кого-то есть вопросы, касающиеся жизни в Германии, можете задавать вот под этим видео, когда оно появится в YouTube, или пишите мне или Кате, и мы с удовольствием с Катей ответим на ваши вопросы. Всего доброго, до свидания. До свидания.